Всем привет, с вами Фокс, и сегодня у меня на обзоре новинка от компании TMC CPC в расцветке AOR1 Начнем с того, что CPC использует зеленые береты, марсок, федеральные маршалы и другие подразделения в расцветке мультикам, либо животнотонном исполнении В расцветке AOR1 данный бронежилет не так распространен CPC расшифровывается как Cage Plate Carrier Имеет жесткий корсет, который помогает распределять вес. И сплошной камербан с возможностью установки баллистики. Также имеется функция быстрого сброса. И легко снимается за счет фастекса на лямке. Итак, давайте теперь рассмотрим его поближе. На передней панели есть большая встроенная админка. Внутри прошитые ячейки, они хорошо тянутся. Снаружи у нас есть велкро панель с молли. велкро здесь не цельная, а идет лентой на каждый ряд. Также присутствуют по одной горизонтальной и по одной вертикальной ячейки молли с каждой стороны для крепления кнопки PTT и прочего. Передний откидной флэп имеет встроенный подсумок для м 4 Флэп не съемный, имеет стропу моли. при желании можно повесить любые подсумки, которые вам нужны. На задней панели у нас также находится велкор панель для крепления шевронов и пачей. И по всей длине у нас находится стропа моли для крепления того, что вам нужно. Также по бокам у нас есть молнии для крепления зипон панелей. Они крепятся очень легко, вам нужно продеть всего лишь 4 ячейки и застегнуть на 2 молнии. Итак, эвакуационная ручка у нас прошита хорошо, но я думаю, что никто по назначению ей пользоваться не будет. Плиты у меня стоят те, которые шли в комплекте, это плиты Ева, а вот плиты размера М от Эмерсон сюда, увы, не владят. У CPC мне очень понравились лянки, они очень легко регулируются, и внутри у них стоит что-то вроде пенки, она очень мягкая, их очень удобно носить все длительное время. На левой лянке у нас есть для того, чтобы легко снимать бронежилет. А также две петли для быстрого сброса. Давайте теперь рассмотрим внешний камерман. Внешний камерман у нас сплошной. Снаружи у нас находится стропу молли, а внутри сетчатая стетка для баллистики. Далее у нас идет корсет. Снаружи корсета у нас находится крепление для системы stc скид я не знаю, будет ли оно работать с оригинальной системой или же нет. Также у нас здесь есть подсумок для рации типа prc 148 Туда влезают два магазина для М4 и пистолет. Сейчас я вам это продемонстрирую. магазин хорошо влезли теперь пистолет ну, пистолет тоже очень хорошо мешается теперь перейдем к внутренней части корсета здесь у нас мелкая велка для того чтобы крепить подушки с подушками не так жарко так как лучше циркулирует воздух ну и бронежилет лучше прилегает к телу Система быстрого сброса на данном бронежилете выполнена как у оригинала, имеет такую же фурнитуру, что является огромным плюсом. Я не видела на рынке NCPC, либо же CPC с правильно выполненной системой. На передней части корсета есть вот такие направляющие, а на переднем чехле у нас есть ответные части, что позволяет легко одеть бронежилет и лучше распределять нагрузку. Теперь давайте сравним цвет паттерна с NCPC от Симапа, с LBT от Тимси и с Beaver от Арсарма. На мой взгляд цвет строп ярче и немного желтее, кордура 500D не оригинальная. Имеет небольшой э, блеск и более темный цвет. Розовый оттенок еле различим при определенном освещении. Ну, может быть это, конечно, придирки. А, ну, в общем, цвет аора, если рядом нет оригинального аора, то, в принципе, выглядит хорошо. Но по фото вы сами можете увидеть, как отличается цвет паттерна. Вот так вот он выглядит у меня. Что ж, подытожим. CMC сделала отличный бронежилет. Он очень удобный за счет корсета. Очень хорошо скопирована система быстрого сброса, она здесь как у оригинала. Ну и в целом бронежилет выглядит очень круто. К качеству продукта у меня вопросов нет. Но к минусам я бы все-таки хотела отнести не оригинальные материалы без ЭК-ремиссии, но и цена в принципе гуманная. На этом у меня все. Все вопросы задавайте в комментариях и всем пока!